Всем привет! С вами Александр. В Калининграде уже появилась первая клубничка. Это нахожусь за городом, рядышком с городом. И я вам сейчас покажу клубничку. Вот она, красненькая. Видите? Сейчас я ее грязную съем. Надо же вам показать, как выглядит эта больничка, которую я снимал инфекционная изнутри М -м -м. какая вкуснятина а? так, где ты еще видел? у меня даже слезники а, вот, слезники, видите? полглубнички сгрызли, сволочь как с ними бороться? может быть, кто-нибудь подскажет без химии, как можно... Ну, вот краснеет на глазах. Вот еще одна. Вот ну, такая вся прям в земле. Ну точно попаду туда. Да ладно. Так. Вон, видите, тоже слизняки изгрызли. В общем-то, нужна помощь подписчиков, что с ними делать, как с ними бороться. Всем пока. С вами был Александр.